И всем здарова, ребят, с вами я, Ваняк, и мы с вами начинаем новую прохождение новой новеллы или новой игры, как ее там называется, я не знаю. Но игра называется Escape to Moscow. Побег в Москву. Запускаем ее И начинаем. Кстати, с Новым Годом, ребят, если кого-то трогает, что я пью из кружки Марвел, то пожалуйста... Нет, логайтесь, это просто такая круженца, и все. Сейчас загрузится. Грузится, грузится, грузится, грузится, вот. На тяжёлом уровне, э, ну, язык русский, слушать нормально, на тяжёлом уровне сложности труднее попасть на хороших концов. Вы можете поменять уровень сложности в любой момент, в любое момент и во время игры. Ладно так, побег в Москву. Эм, настройки. Я, я не знаю, что это за игра. Я не знаю, что это за новелла. Тем более. Честно говоря, просто так Steam нашел. Ну и так язык. Русский или английский? Русский написано. Сложь нормальная галерея. Галерей пусто. Шесть. Двенадцать картинок будет. Об игре. Об игре наш сайт, наш группа ВК, продюсер кто, разработчик, кто автор сценария, кто? Тексты кто? С с спрайты персонажи кто? Этого в бесконечном лете не было. Фоны кто не напи написано, и прочие завершения, кто написано. Музыка написана, звуки э и Ambient написано motion дизайн, кто написано Сделано с помощью Renpai 7.14.11.262 Тут написано все, в бесконечном лете такого не... Все персонажи и происходящие События в игре вымышлены Любые совпадения с реальными личными и Случайностями, событиями случайно Сюжет игры был создан под впечатлениями От событий в СМИ Сейчас который За окном Грустная густая ночь все приличные люди уже давно спят в этот час ночи, в этот час, а я до сих пор еще не лег. Меня тянет сон, но ну какая-то неведомая сила заставляет продолжать смотреть на дисплей на ноутбука. Сонно я, я словно бы я таким образом могу задержать наступление следующего дня. Конечно, я понимаю, что следующий день настанет в любом случае. Но мой мозг будто говорит Не хочу идти завтра Давай останемся давай сегодня Еще хотя бы на пять минут Как бы мне хотелось Остановить время Задержать наступление завтрашнего дня Кстати, наверное Хотя бы ненадолго получить возможность Ничего не делать Вырваться из бесконечного Бег по кругу, который называется жизнью угу. Да, и, кстати, я фрилансер Работаю в IT индустрии конечно по компам иронично когда-то для меня фриланс выглядел как спасение из вечной суеты жизни типичный образ фрилансера с ноутбуком на пляже работает когда хочет конечно же когда я стал фрилансером то понял что все совсем не так нужно покупать еду платить за интернет за квартиру за ту надо платить за это надо платить за все надо платить а чтобы платить за все это, нужно зарабатывать деньги постоянно. Стоит только остановиться, отдохнуть. Все бюджетно, бюджет не сходится. Приходится переходить на дождь. Такое ощущение, будто я тону вниз, постоянно тону. И чтобы не потонуть, мне нужно постоянно толкать себе вверх. Остановиться страшно, остановишься, утонешь. Ну у меня уже не было сил плыть. Поэтому я сейчас здесь, сижу в, в своей комнате перед дисплеем ноутбука. Смотрю тупые видосы в интернете. Про то, как какой-то там милл скелл. А, это... <coughs> это новости, блин. Ну он новости смотрит. Так, а там что написано? индук СНДК. Впрочем, нельзя сказать, что я совсем никак не пытаюсь исправить свое положение. Подписано много. Вот, к примеру, Red21 канал. Вот это вот... Так, как ее там зовут? Вот, это Лиана написано тут. Дам... Флейзин! Флейзин! А, не, вот это, вот это Лиана. А там даже какая-то... Ну, то с, чем столкну... то, с чем я столкнулся, называется профессионали... профессиональным выгоранием. Я гуглил об этом, читал разные статьи, статьи на разных сайтах. Там предлагают разный способ борьбы с ним. Я перепробовал уже всю и кажется, ничего не помогает. Суть по всему, мне нужно в отпуск. Но, как я уже сказал, я никак не могу накопить денег, чтобы отдохнуть от работы на пару недель. Возможно, мне стоит сходить к психологу. Нет, конечно, я устаю, но я же не псих. Московские новости! Мне просто нужно немного отдохнуть и разобраться в себе. Вот, к примеру, Маша Вэй, которая себе там покрасила волосы. Тут фиксайт, тут фиксплей. блин. Короче, реально, разные новостные сводки тут. Такие мы скручились у меня в голове в последнее время. Так, это... Это YouTube, А, это... Это... Не, ребят, стоп. Это браузер Опера, но тут... О, Ютуб Ну, так как Ютуб заблокировали По идее Ну, ну, но, но Оставили малётико Такой VPN ну, Тут, собственно, не разрешается Тут, видимо, новелла в это без VPN Такие мысли у меня в голове В последнее время и, и как специально Несколько дней назад Мне попалась на глаза реклама Эксклюзивная акция от Сбербанка, что ли от Сбербанка или от Ройлбанка Или вообще от какого блядь, банка? Надо? При оформлении кредитной карты Я получаю сертификат на участие В клубе психологической взаимопомощи Под названием Зона понимания Извините ребята я все же в кавычках буду вот так Зона понимания В кавычках буду все обучать Как было написано В рекламе Это клуб людей которые совместно участвуют В социально психологических Играх из участники клуба обсуждают свои проблемы в парах и в группах, а также выполняют задания самостоятельно или совместно. Кажется, участие в клубе помогает повысить продуктивность, победить к прокрастинацию, установить какие-то цели в жизни. Кстати, ребята, это новая кружка, да. Извиняюсь, ребята, до распаковки еще будет немножко времени. Вообще, я думал, что все эти клубы предназначены главным образом для зарабатывания денег на участников. Однако, в данном случае я получаю сертификат на участие бесплатно. Я соформлю кредитную карту, конечно же. Это заинтересовало меня. Кредитной карты у меня еще ни разу не было. Но лишних денег я бы, ну, от лишних денег я бы сейчас не отказал, кредитной карты, мне не надо будет судорожно браться за первый попавшийся заказ, чтобы срочно заработать денег. Я смогу позволить себе немного расслабиться. А психологическая помощь в дополнении карты? Вообще отлично! Так что я записался, встретиться с курьером, подписал документы, получил банковскую карту. Это чё? Семен Пер... А! -а, -а, -а. А вот моя новая кредитная карта. Это от бесконечного лета, отклонение. Это другая новела. Ну но нет, там есть Семен Персунов, как было в новелле Бесконечное лето. Бесконечное лето это оригинал, а это отклонение маленькое. Семен Персунов. Вот это. Это вроде бы карта Сбера, если мне ничего не изменяет, по, не изменяет смысл. Вот это вот мастер-карт тут, это код тут, эм, который обычно на зад, сзади печатается. Меня спасали в группу, Познакомились и познакомились с его программой. Мне был назначен человек из моего города, с которым я должен буду познакомиться. Это более опытный участник клуба, который должен быть, будет помочь мне разобраться в себе. Я еще не знаю, кто это. Мне говорили, что он напишет мне сегодня. Ой. Никто мне так не писал, но я все еще жду. Но я все еще жду. Для меня это еще один повод не ложиться спать. Прошло некоторое время, и Новое сообщение. Приветствую. Вы Семен дам. Привет, да. Отлично. Я буду вашим напарником в клубе. Напарник. А я ему телеграм дал, кстати, свой номер. Э, можно на ты? Конечно. Моя задача помочь тебе в определении твоих целей. Также я отвечаю на твои вопросы и могу дать совет по их достижению. Спасибо, но я пока не придумаю еще себе цели. Все в порядке. Сначала расставь приоритет в своей жизни. Карьера, здоровье, любовь, учеба, да все что угодно. Я помогу тебе разобраться в том, что тебе действительно важно, и мы вместе назначим цели для тебя. Я могу, я могу тебе писать в любое время английскую чайную так М -м -м. прекрати делать мой кость красивыми и сильным перестань это делать стоп дуин зет подойди-ка а ладно извините я не смогу постоянно быть онлайн, но ты пиши мне в любое время, я отвечу, когда это будет возможно. Хорошо. Сейчас у меня вопросов нет пока что. спасибо. Но спасибо за поддержку, я напишу тебе, когда мне потребуется помощь или совет. А я просто написал ну, вот так, но спасибо за поддержку. А вот это вот, что дальше написано, я бы не стал писать. Окей, но если тебя что-нибудь беспокоит, пиши, я буду всегда онлайн. Напарник все это пишет. И я снова погрузился в прокрастинацию. Так. Не дам, my way. You save me. Фризми me. это вроде бы фризин это. Фриз это зам заморозил меня. Freeze me. Айм freezing. Ах, извините, ребята Мне тут просто пишет тоже Человек из этой, Наверное, из этого же клуба Спасибо тебе Друган Ну только мне он в телеграм Почему-то постоянно пишет Кстати, ребята, ссылочка на мой телеграм будет в описании позже. Ладно, короче, ребят, Давайте всем до скорых встреч Увидимся с вами в следующих сериях Игры под названием Escape to Moscow Пока Побег в Москву по капкам. Давайте бай. Я, кстати, кружку так не распаковывал. Это вам просто показалось.